Здорово, бандиты, на связи Димон, Лаки Хантер, пробки, да, тест казино Вулкан сегодня будут делать, да, двушечку залил на балик И, ребята, все, что я вас попрошу, это подписаться на канал, поставить лайк, да, посмотрим сегодня, что у нас получится из этого Ну, обычно, удачный охотник, он реально приносит удачу, и это реально факт вот, ребята, можете еще поставить прокомментировать, да, обязательно в конце видео, да, но если, конечно же я подниму что-то, и посмотрите с самого начала 2500 залетает, как прям как по волшебству какому-то ну, ребята, ну не зря да, я выбрал именно этот слотик выбрал именно удачного охотника и он реально, смотрите, с самого начала просто разносит в пух и прах отлично вот, отлично, x5, давайте лететь дальше, у нас тут x5 тоже, x5 нормально, здесь у нас x5 тоже, ой-ой-ой, ребята, ну посмотрите, просто по фэншую. 900 рублей, честно говоря, я такого давно не помню, я просто не знаю, сейчас просто в осадке каком-то сижу, пятерочка уже есть, и так все хорошо идет, ну, ну, такое, да, тут уже по 2-3, в принципе, да, ребята, давайте 90 рублей поставим, давайте поставим 90, тут уже будет поярче, поинтереснее, да, вот 400 есть, Джокер, отлично, 800, так, ну давайте заберем, давайте заберем, сумма нормальная, хорошая, да, так, летим, опа, и бонус. Здесь присутствует бонус, да, который нас ожидает. Ну и мы сейчас сразу... Ой-ой-ой-ой, ребята, что это несется? Это пробка моей мечты. 25, нормально, летим дальше. Так, 250, 1100, что несется? Быстрее, чем биткоин растем на глазах, посмотрите. Ставки просто мега какие-то нереальные сегодня. Просто что происходит, я не понимаю. Ну да, и вот оно, в принципе, логический конец, да, делается. Ну да, да, конечно, и по одному нормально так летит. Но и, тем не менее, все равно, ребята, почти десяточка у нас есть. Да, поэтому не будем пока расстраиваться. Ребята, x25, просто, просто А, я забыл ставочку поменять Давайте 180 поставим Но сегодня как прям Как по фэншу идет. Как по маслу, реально Тест казино Вулкан проходит прям на ура Реально, ребята, затестили Лаки а он, ребята Сегодня в порядке, реально Реально в порядке Да Собираюсь, кстати, вот себе 12 Pro Max брать. iPhone, да, 11 Pro Max сейчас снимает это. Вам дело, да, так сказать. И, ребята, честно скажу, ну, камера меня и тут тоже устраивает. Вот. Переходить или нет, это уже вам решать. Так, нормально. 14. Еще двушка. Что насыпает, ребята? Что насыпает? Я просто в шоке. Ой-ой-ой-ой-ой, что несется, Мужики, что несется. Так, нормально, бонус словили. Так, x2. И выход. Ну. Ничего страшного, не сильно я расстраиваюсь. Да, но к 20 очке уже немного осталось совсем. 460. Ну, здесь, да, здесь уже было ожидаемо, в принципе. Так, не, ну на косарик рисковать мы не будем. Ребята, подписывайтесь, обязательно на канал, да, ребят. Ну как И лайк тоже. Конечно, конечно же. Вот. Кстати, залил я через киви, да. Эту двушечку. И, види, видимо, результат э, присутствует. 3600, ребят. Что происходит? 21 штука. 21 штука. Я думаю, в принципе, на это можно и заканчивать. Просто какие-то мы мега-результаты показываем сегодня, я просто даже не знаю, что сказать этот... по этому поводу, да, 21, но ну, некрасиво, немного бы добить, да, до 22, так, нет, давайте, давайте, наверное, остановимся, с Казино Вулкан прошел отлично, да, я бы сказал, даже супер, посмотрите, 21 500, что это происходит реально, все получается, главное себя запрограммировать, да, и внизу, кстати, ссылочку можете перейти попробовать, ребята, Но ну это реально, это реально работает, вот, сами сегодня это увидели, мужики, всем хорошего вечера, да, всем пока, с вами был Димон на связи,